Всем привет! Сегодня приготовлю очень вкусный, простой и устойчивый крем для Сэ. Мне понадобится два крупных яйца, 120 грамм сахара и 250 грамм сливочного масла. В отдельной миске соединяю яйца и сахар. Перемешиваю, Ставлю на паровую баню и постоянно помешиваю, довожу до температуры 60 градусов. Снимаю с огня. Яичная масса должна остыть до температуры примерно 23градуса. Смесь остыла у меня вот практически 22 градуса и мне необходимо взбить в устойчивую стойкую пену взбивала в течение 5 минут вот такая белая пышная получается тягучая масса необходимо взбить масло. Я добавлю пакетик ванилина. Можно любой ароматизатор использовать, даже коньяк. Добавляю яичную смесь. Крем получается очень нежный, воздушный и гладкий. Думаю, что То мне что-то чеш. Пукет, пукет, пукет. Звездочки, цветочки. Пукет. Почему не птичка Ну сейчас, подожди. Пукет. Пукет, пу это пукет такой? Это пукет? бо, -бо. Вкусно? А киди? Вкусно? Белый, Белый. Можно как эклеры наполнять, Бомон, так и использовать в торты и пирожные Давай еще один Я Нажим. Нажимай Я Нажим. могу Нажим. Под столом доставай. И еще один получится. Сильнее. Молодец. Это я подкусит. Забираю. Спасибо. Крем можно окрашивать. Я возьму водорастворимый гелевый краситель Кредо.